Иги, пассажиры канала Немиркин, добро пожаловать на очередное видео. Слышали ли вы когда-нибудь о термине «газлайтинг» или кто-то подвергал вас газлайтингу? Проще говоря, газлайтинг – это простой и часто игнорируемый вид психологического насилия. Это форма эмоциональной манипуляции, призванная обмануть вас и заставить усомниться в собственном здравомыслии и восприятии реальности. И из-за своей коварной природы, к сожалению, газлайтинг бывает трудно заметить, особенно вблизи. Но вы можете лучше защитить себя от газлайтинга, узнав, как он работает, и ознакомившись с тем, как действуют газлайтеры. С учетом сказанного, вот семь распространенных фраз, которые часто используют газлайтеры, чтобы манипулировать другими. Первое. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Вы когда-нибудь сталкивались с кем-то по какому-то вопросу, а он говорит «о чем?», «о чем ты говоришь?». Вы теряете дар речи, ошеломлены. Вы начинаете объяснять, но они так упорно отрицают свою осведомленность, что вам кажется, что нужно просто покачать головой и отмахнуться от них. «О, простите, я, наверное, просто перепутал», — скажете вы с нерешительной улыбкой. И точно так же они посеяли семя неуверенности в себе, благодаря которому им будет все легче и легче обманывать вас каждый раз, когда они это делают, просто отрицая то, что они сделали, и действуя настолько уверенно, что убедили и вас. Второе. Ты слишком остро реагируешь или ты слишком чувствительна или эмоционально. Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что, возможно, вы просто слишком остро реагируете и плохо соображаете, когда расстраиваетесь из-за них, или что вам нужно стать легче или перестать быть таким чувствительным, когда вы обвинили их в том, что они сказали или сделали что-то, что причинило вам боль. Не позволяйте этим людям опускать руки. Обесценивание чьих-то чувств путем обращения с ними так, как будто они неправы. Это тактика манипуляции, которую часто используют газлайтеры, чтобы переложить вину на вас, а не на себя. Номер три. Ты все выдумываешь или все было совсем не так? Что делает газлайтинг таким опасным и психологически разрушительным, так это то, что он может заставить нас сомневаться в собственных воспоминаниях и переживаниях. Иногда до такой степени, что мы уже не знаем, чему верить. И все начинается с этой обманчиво простой фразы. «Вы не знаете, о чем говорите? Позвольте мне рассказать вам, что произошло на самом деле?» Люди, которые разговаривают с вами подобным образом, скорее всего, пытаются одурачить вас. Поэтому будьте осторожны и всегда помните, есть разница между тем, чтобы позволить кому-то рассказать вам свою версию истории, и тем, чтобы позволить ему кормить вас ложью. Номер четыре. Ты несешь бессмыслицу. Когда вы спорите с газлайтером, очень трудно выйти победителем, потому что он всегда будет пытаться перевести стрелки на вас. Ты же знаешь, что говоришь, как сумасшедший? Ты вообще себя слышишь? Это распространенная форма манипуляции – вывести человека из себя, чтобы он поверил и купился на его бредни. Газлайтеры – эксперты в том, как заставить вас чувствовать себя параноиком и сумасшедшим, особенно когда они знают, что вы правы, и у них нет другого способа одержать верх в споре. Номер пять. Перестаньте преувеличивать ситуацию. Начинаете ли вы замечать закономерность во фразах, которые часто используют газлайтеры, пытаясь манипулировать вами? Обычно они начинают со слова «ты», как будто это «ты всегда не прав». Это ты ошибаешься, и это ты создаешь проблему. А они никогда они. Почему? Потому что газовые зажигалки сделают все возможное, чтобы убедить вас в том, что вы ошибаетесь. И часто они будут делать это, убеждая вас в том, что вы выдумываете все эти проблемы, что вы просто параноик, и что ваши опасения преувеличены или необоснованы. Номер 6. Если что, это я должен на тебя злиться. Помните, мы говорили, что газлайтеры любят перекладывать ситуацию на вас. Так вот, это простой пример этого. Они часто ведут себя так, как будто, если вы их разозлили и заставили взять на себя ответственность за их действия, то это вы причиняете им боль. «Почему ты злишься?» Могут спросить они. Они могут сказать что-то вроде «это меня несправедливо обвиняют, хотя я не сделал ничего плохого». «Я здесь жертва, а не ты». Понимаете, что мы имеем в виду? Они уходят от ответственности, манипулируя вашим восприятием ситуации и переписывая сюжет. И номер семь. Не слушайте ничего из того, что они вам говорят. «Ты не можешь доверять никому, кроме меня». Из всех слов и фраз, которые используют газлайтеры, манипулируя нами, это, пожалуй, худший из всех. Зачем тебе их слушать? Или ты веришь им, а не мне? Это всего лишь несколько фраз, которые газлайтеры используют для того, чтобы отвратить вас от всех, кто видит, что что-то не так и хочет вам помочь. Они хотят, чтобы вы думали, что нет никого, кому можно доверять, кроме них, в то время как ужасная правда заключается в том, что именно им вы не должны были доверять в первую очередь. Слышали ли вы подобные высказывания, или были ли вы обмануты кем-то? Хотя многие люди, к сожалению, до сих пор не знают, что такое газлайтинг и насколько он может быть опасен. Важно, чтобы мы предприняли шаги по самообразованию, чтобы суметь распознать его. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает газлайтинг в течение длительного времени, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться за помощью к лицензированному специалисту. Помните, что это видео носит образовательный характер и не предназначено для диагностики или лечения какого-либо состояния или ситуации. Нашли ли вы это видео познавательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в нем полезное для себя. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в описании ниже. Супер, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.